Всем доброго утра, бывает, так что не спишь всю ночь и только под конец ночью засыпаешь, сегодня не такая ночь. Очень неохота спать, но нужно идти на работу. Я очень много пилю жжжки, но так как мне нужно заполнять э, свой канал видео, потому что людям интересно смотреть, то чем занимаются другие люди я теперь буду пилить новый раздел этот раздел называется хер как он называется я буду выпускать именно такие пилотные выпуски такой вы, лайф съемочку Отрывки о том, то, что я думаю подкастами, ничего вообще не несущего в себе. тупо буду выливать мысли свои такими отрывочками в планах на будущее, отодвинуть жирафку дальше в плане оставить основным контентом такие лайф подкасты а ЖК отодвинуть дальше как более профессиональный что ли проект с более профессиональным подходом сделанный с хорошим монтажом и все такое несущий в себе Какие-то мысли и идеи или буду всё, что я делаю Оплата подающего И да, какие-то <иставки> ну, Выпиздав, высеров Хуй его знает Также будет пилиться всякие гулянки и все такое Бывает, идешь на работу и хочется а, дождаться конца рабочего дня только с одной мыслью с утра. И скорее уже заняться своими делами. А когда рабочий день кончается, хочется, блядь, петь и плясать. Но хуй его. Же... А, ведь а, с утра я намечал столько дел наверное, сегодня снова ничего не буду делать вот немножко с деревом соберу статик я снова начал играть в вов и все такое вот. в принципе, довольно-таки непривычно ходить с камерой в руках, направленной на себя ну, по крайней мере, мне пока непривычно в общем, с Подписывайтесь, смотрите новые видео, ставьте лайки.